Как говорит нам Википедия, дворянство – это привилегированное сословие, возникшее в феодальном обществе и ставшее государственно образующей основой этого общества в средние века истории Европы. Пушкин высказывался на тему дворянства. Как же без Пушкина? Что такое дворянство? Потомственное сословие народа высшее, то есть награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы и самое занудное, но самое верное определение из свода законов Российской империи. Кавычки открываются. Дворянство есть сословие, принадлежность к которому следствие, истекающее от качества и добродетели начальствующих древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в заслугу, приобретали потомству своему нарицанию благородное. Благородными, разумеется, все те, кое от предков благородных рождены, или монархами с им достоинством пожалованы. Потомственное, то есть передаваемое по наследству, дворянство приобреталось такими путями – чинами на действительной службе, в результате пожалования за служебные отличия российскими орденами, потомками особо отличившихся личных дворян и именитых граждан, пожалованием по особому усмотрению самодержавной власти. Четыре причины. Личное дворянство приобреталось пожалованием по особому высочайшему усмотрению – с нами по службе. Здесь надо пояснить, что необходимо было дослужиться на гражданской службе до 9 чина, это титулярный советник, а на военной до 1-го офицерского чина, это 14 класс. Кроме того, лица, получившие чин 4 класса или полковника не на действительной службе, а при выходе в отставку, также признавались только личными, а не потомственными дворянами. Так, третье. Пожалованием ордена. И о том, что это за ордена, подробнее можно будет посмотреть по ссылке в описании. Вот у нас три причины. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках. А за помощь в составлении текстов спасибо Кириллу Чащину.